Добрый вечер, я на связи. Да, я вижу, что ты на связи, причем очень быстро тебя уже переключили. Покажись, пожалуйста, с видео. Видео на твоей стороне выключено, Андрей. Я знаю. Ага. Прекрасно же. Смотри, как быстро. Вот что значит, когда у нас ведущий консультант по диджитал-трансформации Сразу раз, и у нас по волшебной палочке, и ты на связи. Все заработало. И все слышно. Друзья, добрый вечер. Напишите, пожалуйста, как слышно меня, Андрея. Кто уже к нам успел присоединиться, дайте знать, что мы не только слышим друг друга, но и вы нас. Так, слышно, видно, нормально. Так, здорово добрый добрый вечер кто присоединился к нам по традиции представлюсь меня зовут алена жупикова я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании к более 7 лет мы занимаемся тем что мы привозим мировых спикеров в украину и помогаем повышать культуру ведения бизнеса последних Полтора месяца мы стали заложниками замка Узник, замка зум, <замка Zoom>, <зам> потому что э, в нашем случае мы сейчас можем общаться, к сожалению, только в онлайне, и то мы не теряем оптимизма и понимаем, что даже такие встречи, которые мы проводим с вами в онлайне в рамках People Management Live Talk дают нам возможность получать свежие инструменты, свежие идеи, Ну и самое главное — поддержку и понимание того, что мы не, в, не одни в сложившейся ситуации, и с любой ситуации мы найдем выход. И сегодня я хочу представить нам нашего гостя. Это Андрей Бурлуцкий. Он является стратегическим маркетинг-менеджером компании Smart Business. Smart Business — это наш 7-летний надежный партнер всех наших офлайн событий И тем не менее, почему мы сегодня пригласили Андрея? Потому что Андрей в первую очередь он эксперт по цифровой трансформации. Он спикер-консультант ведущих конференции Microsoft. И, естественно, он сегодня, как никто другой, может рассказать про то, что, что такое карт-бланк для лидера Я расскажу буквально в двух словах о наших правилах сегодняшнего эфира, и после этого, Андрей, передам тебе слово. Друзья, мы, как обычно, общаемся в диалоге, видео и аудиосвязи только у меня и у спикера. Вы можете нас слышать, видеть. Ваши микрофоны и камеры отключены для того, чтобы не создавать посторонних шумов. Первых 30-40 минут мы общаемся с Андреем, он отвечает на мои вопросы, а после мы оставляем 15-20 минут для того, чтобы вы могли задать свои насущные вопросы по вашему бизнесу, Андрей на них с удовольствием, конечно же, ответит. Вот, собственно, да. Еще раз приветствую всех в рамках уже восьмого нашего People Management Live Talk. Я уверена, что сегодня будет очень интересная дискуссия, потому что мне самой интересно, кто же сегодня важнее – лидер изменений или диджитал-лидер и трансформации. Вот прямо перевес такой. Андрей, что ты скажешь? Что сегодня важнее? Ну смотри, Алена, добрый вечер всем зрителям. Спасибо большое тебе за приглашение. Ты уже, по сути, digital лидер У тебя э, такой, ну, скажем так, аналоговый, да, по примеру, бизнес – это серьезные конференция, People Management. Она перенесена на конец мая, при этом тебе нужно было срочно изменить бизнес-модель что-то интегрировать для того, чтобы удержать интерес аудитории. И ты взяла и сделала вот такую серию мероприятий, ты продолжаешь создавать контент, создавать коннект с аудиторией, вовлекаешь своих клиентов, которые придут на конференцию это и есть э, э, цифровое лидерство. То есть это да, к тому, э, каким лидером ты уже являешься по себе, будь ты CEO компании, HR-директор или э, руководитель отдела продаж. Давай расскажи, пожалуйста, что как сегодня вообще отражается вот этот наш карантин. Я уже не люблю слово «кризис», потому что, мне кажется, у нас у всех от него дергается глаз, причем поочередно, то левый, то правый, но тем не менее, как он отразился на IT-компаниях, есть ли подтверждение того, что говорят, что IT-услуги они подешевели в связи с большим спросом и конкуренцией? Что вообще происходит? Расскажи. Слушай, ну этот вопрос такой, он и однозначный, и нет. Мы кризисы от кризисов уже глаз не дергается, потому что мы уже пережили три, так точно, ну там на моем веку. И реакция вполне однотипная. Это сейчас именно какая-то вот такая растерянность. Однако промежуток между времени вот, осознанием изменений, он с каждым разом все больше и больше сокращается. И то, что произошло сейчас, все еще больше ускорилось. Действительно, это простой ответ. Кризисы мы прожили уже несколько. И, например, кризис 2014 года, он тоже, казалось бы, откатил нас на какое-то время назад, но дал импульс с точки зрения технологий, облачных технологий. То есть они выстрелили. Это возбудило бизнес создавать гибкую, защищенную, масштабируемую инфраструктуру. Я подозреваю, что аудитории, может быть, эти слова быть такими чужеродными, но это то, реально, на что бизнес смотрел, что он искал. Это с одной стороны. С другой стороны, это прикольный вопрос по поводу подешевевших IT-услуг. Это и да, и нет. Потому что технологии сами по себе, на примере, например, компании Xiaomi или Snapchat, они подешевели уже давно. Вот эти две компании, у них ушло 2 или 3 года на достижение капитализации в 1 миллиард. С помощью того, что они использовали технологии для того, чтобы их бизнес-модель была максимально эффективной. Если ты зайдешь сегодня в любой интернет-магазин и посмотришь, сколько стоит 3D-принтер, он 5-7 лет назад стоил там тысячу, две, пять долларов. Сегодня можно купить за 300 долларов. Что сделал там мой друг-доктор? Пять лет 3D... назад нужно было почку продать, чтобы купить принтер, да. который напечатает почку. Сейчас можно справиться дешевле, да? Именно так, именно так. Поэтому ты можешь, например, приобрести 3D-принтер, если ты врач-ортопед, эм, да, у меня друг печатает 3D-стельки по его собственной там, технологии на принтере за 800 долларов. То есть он давно уже отбил. Но Это маленький бизнес. Большой бизнес, например, почему привел пример 3D-принтеры, может использовать для того, чтобы производить какие-то быстрые м, прототипы продуктов, да, которые собираются выпускать на рынок, и тебе не нужны массивные огромные принтеры 3D. Ты можешь приобрести довольно простой и каждый день штамповать с командой инноваторов а, прототипы. Но, кстати, вот по поводу бесплатных технологий, и такая тема на самом деле тоже есть. А, как пример, вот глобальные корпорации в ответ на пандемию covid Например, Microsoft свой флагманский продукт Office 365 предлагает на 6 месяцев бесплатно. Google дает малому-среднему бизнесу кредиты на рекламу. То есть это тоже там своего рода технологии, там приводя Google, то есть есть и бесплатные варианты. Уходить в ноль, я думаю, что это невыгодно. Здесь с точки зрения IT-индустрии есть большой плюс, особенно у тех, кто работает с бизнес-критичными приложениями или процессами. Да. Компании не могут их остановить. Там, например, CRM системы, программы лояльности, учетные системы. Это постоянно требует поддержки, иногда развития. То есть здесь все довольно стабильно. Так что бесплатное, оказывается, есть. Я mm -hmm. вот об этом сейчас подумал. Хорошо. А как на вас карантин отражается вот на IT-компаниях в Украине? Вы стали работать больше, у вас появилось 27 часов в сутках. Что у вас происходит? Uh, у нас появилось 27 часов в сутках, uh, по-другому, к сожалению, не получается. Ну, спрос, он большой. Там особенно, ну, вот мы уже заговорили про карантин. Безусловно, спрос на инструменты для удаленной работы, uh, он колоссальный. То есть, Microsoft предложил свою платформу, на 6 месяцев бесплатно. Мы только в первую неделю uh, подключили 25 тысяч пользователей. Это, ну, это большое количество, если брать бизнес uh, корпоративный uh, в mm -hmm. Украине. И эта цифра, на самом деле, растет. И у нас даже требования нашего партнера Microsoft – это поддержка 24 на 7. Это не просто продавать. Да? Мы говорим о технологиях, которые в корне меняют то, как мы работаем, то, как мы смотрим на процесс работы да, вот, и, и как вид деятельности. Uh -huh. И с этим клиентом нужно помогать разбираться на уровне руководителей и на уровне простых пользователей, которые, знаешь, получают инструмент для видеосвязи и думают, а что мне с ним делать? А если это человек на складе, а если это новенькие менеджеры по продажам, а если это взрелый, взрослый человек, который там не осуществляет технологиями. И вот эти вопросы, с которыми нужно, и мы помогаем разбираться компаниям для того, чтобы технология... Так, подожди секунду, у меня почему-то мое интернет-соединение неустойчиво. я боюсь, что нас сейчас перестанут хорошо слышать. Я, я тебя на слышу. На мобильный интернет. Так, чтобы наверняка. Так, прием, проверка связи. Слышишь меня сейчас? Я слышу, да, и вам в чате говорят, что все да, окей. Отлично. Тогда продолжим. Слушай, ну расскажи тогда, какие вы сейчас э, создаете некие такие инновационные продукты, которые помогают э, трансформировать бизнес-модель ваших клиентов? Какие продукты уже заказывают различные компании, там банки, FMCG, производственные компании? Что, что сейчас, чем вы помогаете бизнесу ээ, качественно и эффективно перейти на дистанционное управление? Ну Смотри, я тут хочу сделать надстройку над тем, что сказал Андрей Двигач в своем выпуске пятницу в вашем разговоре, где записал, благодаря карантину мы смогли более, быстрее отработать разные инструменты онлайн-коммуникации, экономии времени, меньше тратить uh, времени на совещания, на перемещения, связанные с командировками, оптимизацией, экономии. И это факт, то есть компании, во-первых, почувствовали, что это возможно, то есть вот этот, черт, это такая невероятная, вот невероятный момент, что огромное количество людей и бизнесов, то есть прям сотрудников, да, с процессами перешли э, в, в такие high-end технологии, а некоторые вообще из аналоговых перешли в цифровые, и поняли, как это реально работает на бизнес, как помогает достигать ключевых показателей, как э, м, повышает операционную эффективность. Поэтому вот этот стек продуктов, технологий, он, э, он продолжает э, пользоваться спросом, но самое интересное, что мне нравится и что делают компании, большинство технологий, платформ, ну, поскольку я, я сам работал в Microsoft и мы предлагаем рынку Microsoft, поэтому буду говорить о нем, но так делают большинство, предлагаю платформу, которую ты дальше можешь сам дорабатывать, например, поселить туда бота, виртуального ассистента, оснастить его возможностями распознавания речи, разговора с клиентами. То есть развивать это дальше, дальше, больше. А куда сейчас идет спрос и где он есть? Это с теми клиентами, у которых есть уже учетные системы. ERP-системы или CRM, потому что они собирают данные. Собирая данные, сегодня все проще и проще строить модели математические, используя алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы строить разные прогнозы. Ну, основное там сейчас идет это решение, там, прогноз спроса, то есть управление складскими заказами и минимизация разных издержек, особенно продуктовых, да, сокращение товаров, которые там выкидываются и ускорение поставок в магазины, учитывая, что спрос, ну, он большой, да, люди на удаленке, поэтому необходимы товары первой необходимости, питание для домашнего хозяйства. Поэтому у себя еще тоже хорошо чувствуют компании производственные. Там в целом, ну, нет, сейчас никто не летит и говорит, давайте мне срочно технологию, там, все, что у вас есть. Сейчас все притормозили и просто аккуратно смотрят, окей, какой а, следующий шаг мы можем сделать. Вот они как бы три. Первое, это инструменты для коммуникации, это учетные системы, продолжение их развития, но не стартов проектов с нуля. Mm -hmm. И это построение математических моделей для прогнозов на основе данных, которые содержатся в учетных системах, в системах или их обогащения. Вот туда это все, скажем так, двигается. А расскажи мне, пожалуйста, но ну, с точки зрения вот коммуникационных платформ, где пришлось тушить пожары и выдавать быстрые такие шланги, которые позволяли э, топ-менеджерам, дигитал-лидерам, как ты тоже называешь, оставаться на связи, оставаться в зоне контроля своей команды. Что, что делали? Были разные истории на самом деле индустрии которые ну, похватились да у которых идет запрос это все uh -huh. у нас есть офис в Грузии это такой для меня самый яркий пример провели в общем предоставили инструмент для всех частных школ то есть там провели обучение для 100 тысяч школьников, которые одномоментно перешли на коммуникационную платформу для того, чтобы обучение продолжалось. В Грузии, потому что комендантский час. Uh -huh. Все сложнее даже, чем у нас. Да, у нас дети дома, но на улице не комендантский час. Интересно, очень сработали такие по своей природе но ну, я бы сказал, не быстрые да, компании или отрасли. Это фарма это агросектор, uh -huh. поскольку это такие, агросектор это обычно очень многочисленные компании, потому что очень много полевых сотрудников есть, И им нужно было также предоставить инструментарий. Более того, это не всегда люди с навыками цифровыми на уровне такого ну, продвинутого пользователя, да? то есть это нужно было помочь запустить, обучить, объяснить, как это помогает ему делать его ежедневную работу, в чем цимис, смысл и, и зачем ему все это нужно. Без этой веры, это на самом деле один из, забегая чуть-чуть вперед, да, один из, одна из характеристик цифрового лидера, без этого донесения информации, убеждения, что это нужно, полезно и работает, проекты не взлетают. Есть это то просто начали развиваться дальше, это розница, это производство, ну, розница между ритейл, производство тех, кто делает товары первой необходимости, особенно для, для дома, либо фарм-производство, опять же, в том числе. В общем, оно взлетает, однако есть одно там ограничение интересное и перспектива. Как я понял, где-то половина сотрудников, если взять тотал компании в Украине, да, перешли на удаленную работу. Цифра, цифра варьируется от 30 до 50%. Интересно, вот такой факт. Смотри, пусть половина из этих людей, кто сейчас на удаленке, как я, вернутся в офис. И половина вот из них не работала никогда там, с технологиями, или все из них не работали. И теперь все попробовали проводить там онлайн-встречи, вести протоколы встреч удаленно, ставить задачи, там, записывать эти встречи, да, писать протоколы, как ты это делаешь в социальных сетях после лайфтокс. И они вернутся на работу, и, скорее всего, вот эта привычка за, ну, я не знаю, сколько, за два месяца, скоро будет два месяца, как люди работают удаленно, она останется, и это создаст, в том числе, фундамент для дальнейшего развития. Но, на мой взгляд, компании, наконец-то, увидят, Плюсы, возможности удаленной работы и как это влияет на ключевые бизнес-процессы, что можно оптимизировать. Ну, я не буду говорить избавиться от офиса, uh -huh. да, но смотреть роли разных людей, как они работают, их штатное расписание, их задачи, вот это компании точно смогут. И поймут, как им на перспективу, если осенью, например, будет опять вспышка, ну, не пропустить этот момент, быть готовыми, да, и тут же раз выйти и продолжать работу. А, слушай, я как раз по этому поводу хочу с тобой подискутировать. Понятно, что мы уже сейчас вынужденно адаптировались к удаленном форме взаимодействия, но давай так будем от, откровенны, что мы а, работаем там с максимальной эффективностью, потому что мы уже привыкли и сработались в оффлайне. Да? У нас есть уже вот эта некая вовлеченность, некая ответственность, которую мы зафундаментировали в офлайне и сейчас вынуждены на, там, на последних силах, дожидались там, 24 апреля Сегодня нам стало понятно, что теперь нам надо дождаться 12 мая, да. и, казалось бы, да, кто-то скажет, что очень круто, нам не надо тратить время на дорогу, мы теперь можем работать из дому, но на самом деле рабочий день дома стал еще длиннее. У тебя нет переключающего тумблера, там, детей в школу, ты в офис, потом у тебя там деловой обед, потом у тебя дома отдых. У тебя кажется, что рабочий день стал с 8 до, там, до 23, и, в принципе, рабочая встреча в 9 — это не, не так уж и плохо вечера, да? И вот вся вот эта история очень сильно напоминает, что э, не останется все в диджитале. То есть все равно будет какой-то компромисс будут и офисы, будет и диджитал, или наоборот, все настолько устанут дома на карантине, что все захотят сменить картинку. Как ты, э, ну, как человек, который в диджитале уже съел много чего, оцениваешь эту ситуацию? Насколько э, будет откат обратно в офисе, или мы же полностью диджитализируемся и скажем, нет-нет-нет, офисы нам не нужны, мы можем работать удаленно, и мы стали такие супер дисциплинированные, или все-таки нам нужна корпоративная культура, вовлеченность, и мы люди социально зависим мы друг от друга и захотим оффлайн? Расскажи. Ох, цифровая увлеченность, это новый для меня термин, я сейчас запишу себе, чтобы над ним подумать. Ты интересную очень тему подняла. Есть понятие, хорошо такое избитое уже, цифровая трансформация. Каждый уважающий себя спикер современных конференций говорит о цифровой трансформации. И это очень правильная тема и сейчас для дискуссии и термин. Вот смотри, цифровая трансформация — это на самом деле простая штука. Это нужно посмотреть на свою аналоговую существующую бизнес-модель, увидеть, как ее можно улучшить, ускорить, там, оптимизировать для достижения еще более высоких там, экспоненциальных а, бизнес-результатов с применением точечно-цифровых технологий, не тотальной цифровизации. А, к этому мы однажды придем, но я думаю, что это вот... А твой сын точно это застанет, да? а, например, мои дети там уже, там, уже будут, там, например, жить в этом вообще. Но на нашем веку вот такой тотальной цифровизации еще не будет, потому что у нас есть культ human to human. Mm. Однако, вот ты сейчас поработала, я, я уверен, когда про, закончится People Management Life Talks, да, который, значит, проходит, который ты проводишь, и пройдет конференция, ты сто процентов задумаешься, окей, а как мне получить дополнительную выгоду из того, что я уже начала проводить онлайн-токс, да? людям нравится, от спикеров там ну, прямое взаимодействие со спикерами, почти каждый день, каждый вечер люди участвуют. Ты это будешь пробовать все равно интегрировать в свою текущую бизнес-модель и после конференции. Вот что произойдет, когда закончится карантин мы вернемся в офисы. Лидеры, руководители, они подумают, ага, а какие мы извлекли уроки? что нам было полезно во время этого э, карантина, да? как, как мы использовали технологии, где они помогли, где нет, а давайте усилим эффект и тогда начнется работа вот как раз таки над вот этим вот э, дожиманием вот этой цифровой трансформации тех элементов, которые сработали в период э, карантина, вот на мой взгляд это идет куда-то туда. Ты свою бизнес-модель дополнишь инструментарием, который ты сейчас вот разработала, вот эти People Management Life Talks? Я думаю, да. Я откажусь от идеи записи офлайн-интервью и потом долгого монтажа и работы звукооператора, звукорежиссера и подготовки видео-интервью, если я понимаю, что я могу общаться в онлайне, и это будет естественно, это будет настоящая сейчас нативность и настоящесть на самом деле в тренде, и это гораздо ценнее и интереснее, чем давать записанный вылизанный идеальный сюжет, потому что лучше мы будем не идеальными, но настоящими, зато правдоподобными. Давай как я раз про диджитала. А ты вот сейчас говоришь, что я вот digital лидер. А чем еще отличаются диджитал лидеры? Вот дай таких пять маркеров, пять оценок, пять критериев. Um... Ну, вот э, то, с чего я начал, да, digital лидер — это некое расширение текущего понятия лидерства. То есть, если мы возьмем конференции People Management ранее, да, и добавим к ним э, понятие цифровой лидер, то мы вот расширим это понятие. Я бы дал здесь три таких э, смысловых маркера. Цифровой лидер, он думает по-другому, он действует по-другому, и он реагирует по-другому. Мы сегодня с тобой так вскользь эти моменты на самом деле прошлись но у него есть и отличительные такие ну, серьезные характеристики а, во-первых это любопытство это английское слово есть curiosity такое знаешь именно прям вот мне все интересно знать мне во всем любопытно разобраться а как она здесь работает а здесь а как люди воспримут и так далее. то есть постоянная вот это любопытство любознательность даже на любознательность и а любопытство еще один момент — это междисциплинарные навыки. То есть не экспертиза в твоей о, сфере деятельности, да, там, э, будь ты CEO, да, у тебя все равно какой-то бэкграунд, или HR-директор в компании General Electric, там, IBM, Microsoft, MasterCard. Они объединяют лидеров для разработки инновационных решений и задач из разных департаментов, чтобы они изучили специфику работы до глубины каждого из департаментов, которые есть в компании. Иначе инновации не срабатывают. Либо они получаются очень локальными. Третье, это, наверное, такой симбиоз, в принципе, лидера. Это создавать инновации и брать на себя риск ответственности за достижение результатов при, во время, ну, при их использовании. Вот здесь, вот здесь такая вещь. Немаловажное, и посмотрим, как это сработает там в Украине, потому что глобально еще не дошел до уровня, скажем так, заметного, это умение возглавлять команды и сотрудничать в рамках не только организации, более широких экосистем, это могут быть подрядчики, партнеры, фрилансеры, какие-то краудсорсинговые инициативы, которые тебе нужны как цифровому э, лидеру для того, чтобы там, формировать идеи, претворять жизнь э, экспериментировать создавать прототипы э, то есть руководить вот таким набором персонала который вообще не твои прямые подчиненные и это мне кажется вот интересный такой скачок переход из классического лидерства да, и people-менеджмента в, в цифровой э, безусловно гибкое мышление это прям must have я в конце обязательно порекомендую книжку почитать на эту тему в microsoft у нас я ездил на конференцию где выступала кэрол собственно, полагатель концепции гибкого мышления и это обязательно без этого цифрового лидеру да и вообще современному лидеру не жить ну и последнее но не по значению шестое ты просила 5 но шесть. это понимать что такое управлять изменениями от организационных изменений, да, показателей бизнес-процессов, до, прямо до людей, до рядовых сотрудников, как это их коснется и как они будут делать свой вклад в изменение компании, когда она пойдет по новому цифровому пути развития и придется пересмотреть смысл того, что такое работать и делать ежедневную работу. Угу. Способность управлять изменениями, способность вовремя коммуницировать и иметь гибкий ум. Отлично. А что ты считаешь, ну, вот вообще как диджитал лидер, какие у него вот скиллы софтовые, которые он демонстрирует команде, и что он э вместе с тем развивает в своих командах для того, чтобы ну, была и эффективная работа, и в принципе максимально гибко переносить вот этот наш вот период турбулентности и неопределенности? Чтобы не называть это словом «кризис», да? ну, цифровой лидер, он постоянно находится вообще в периоде неопределенности, потому что цифровые технологии или цифровая трансформация, например, это путь, это путешествие. Оно не закончится. Оно только будет развиваться дальше, дальше, дальше, пока Илон Маск не отвезет нас на Марс, и там появятся... Инопланетные технологии, но ну, это шучу. Там, а, новые технологии, новые лидеры, да? Зелененькие. <свят> а, технологии развиваются экспоненциально. А именно поэтому лидер цифровой всегда находится в неопределенности. У него широта выбора а, колоссальная. И этим сложно, что очень трудно выбрать какую-то технологию под а, твои ну, процессы задачи. Uh, ты понимаешь, софт-скиллы, uh, вот не, нету новых софт-скиллов, которые необходимы цифровому лидеру по сравнению ну, с классическим лидером. Да? Я даже не буду uh, перечислять, но давай посмотрим вот на какие вещи. Я вот говорил про три смысловых нагрузки новых: Первое — это думать по-другому. То есть это такая когнитивная трансформация лидера. Для того, чтобы можно было концептуализировать то, что есть в мире, в наличии с точки зрения технологий, опыта других компаний, ваших э, амбиций как компании, и сложить это все в вот, наличие в виртуальном мире, притворить у себя на рабочем месте. Э, при этом возрастает и там, когнитивные сложности в целом в мире. Э, дальше это уметь быстро принимать вот, решения здесь и сейчас, не владея всей информацией. И это бич цифрового лидера. Хотя любого лидера снова же в эпоху неопределенности, но тот, кто придет в стабильную ситуацию, у цифрового лидера все еще будет этап неопределенности, он будет постоянный. Uh -huh. Действовать по-другому – это поведенческая трансформация. Ты говорила уже о упомянула о человечности. Здесь, в том числе, вещи такие, как адаптация к постоянно изменяющемуся и власти, и влиянию. Это тоже происходит на глобальном мире, вот Китай, США. Это глобальные рынки, да, и в том числе на локальных. Умение сотрудничать и взаимодействовать. Вот знаешь, тогда ты руководитель своей команды, ты глубоко погружаешься в взаимодействие с ними. Цифровому лидеру необходимо уметь легко взаимодействовать со всеми, иметь контакт везде. Иначе он не сложит свой проект вот этой трансформации, да, цифровой воедино. Поэтому этот скилл, коммуникация, ну такая, со всеми, могу со всеми. И мне кажется, что это даже может быть роль в компании у человека, такой вот коммуникатор со всеми. А это реально скилл. Э инвестировать э, огромное количество своих сил, чтобы делать вещи вот правильно. Делать, проваливаться, снова делать. Ну и последнее, снова вот, такие на грани soft skills, hard skills, э это эмоциональная трансформация. Снова возвращаясь к Human to Human, толерантное отношение к риску, причем не только цифрового лидера, а людей, которые находятся над ним и под ним, то есть к риску и неопределенности. Это его кредо. Он идет в риск, он идет в неопределенность. Если он эксперт, дайте ему шанс, он приведет вас э, к победе. Если провалится, все равно приведет. Вот mm -hmm. такое. Ну и смелость, да, перед вот принимать вызовы относительно того, как делать свою работу, потому что никто не знает как. Вот она, сейчас все оказались в этой ситуации, да, никто не знает, что делать, а диджитал-лидер такой знаешь, сидит, ну, ребят, а я так все время работаю. И теперь все понимают, в чем его, в чем его работа. И доверие. Но здесь, наверное, доверие во-первых, обладать доверием, во-вторых, пользоваться доверием, потому что, с одной yeah. стороны, он ведет организацию к изменениям, поэтому ему должны верить и топ-менеджеры, если он, например, не в команде топ, и команда, которая, ну, которой которая все, которая, которая все это потом вывалится, назовем это так, да, которая испытает на себе перемены. Вот такие вот новые парадигмы, на мой взгляд, они присущи цифровому лидеру и компетенциям, которыми должен обладать современный руководитель. Ну да, в принципе, мы сейчас наблюдаем, что э, аналоговый бизнес э, очутился такой в очень неопределенной ситуации, думает, ох, а я динозавр вчерашнего, должен сейчас здесь и быстро адаптироваться. И оказывается, то есть нужно быстренько перестроиться, очень быстренько. Вот как раз давай мы с тобой поговорим про цифровое видение, как его применять стратегически в компании, особенно аналоговым бизнесом, которые привыкли работать в офлайне, в офисе, и все было понятно, и их нефть была на максимуме, на счета поступали деньги, а сейчас раз, краник перекрыт, нефть ни, ни, ниже нулевого баланса, ну, я имею в виду условно нефть, не та, которая упала несколько дней назад, а та, которая производила налоговый бизнес. И как им сегодня, ну, то есть изменить свое цифровое видение, и как это цифровое видение потом стратегически применить в разрезе развития компании, там, в краткосрочной и в долгосрочной перспективе? — об этом нужно много размышлять. Причем не, не, это я сейчас даже не себе, это компаниям и лидерам компании. Вот во время стратегических сессий, причем с фасилитатором на эту тему. Для этого есть специальные brainstormы, они называются. Ну, как называется? В общем, планирование будущего, да. Такие, вот. по-моему, кстати, делает подобные сессии, да. Смотри, вот интересный снова шифт такой парадигмы. Цифровое видение. По сути, это как и не цифровое видение, только цифровое. Когда мы смотрим, как бизнес-модель аналоговая с применением цифровой технологии приведет к экспоненциальному росту продуктивности самой компании. Вот это что такое цифровое видение? Какие процессы? какими технологиями, для каких результатов и э, с, как, с какой командой мы это делаем. Цифровое видение строится на четырех ключевых компонентах. Э, они довольно классические и понятные будут аудитории нашей сегодняшней. Первое – это видение того, как мы изменим наш способ взаимодействия и привлечения клиентов в наш бизнес. Будь то просмотр квартир с помощью виртуальной или дополненной реальности. Да, это способ как бы, взаимодействия. Uh -huh. Будь то использование машинных алгоритмов и данных, которые не спамят клиента рекламой, а очень точно, в точное время, в точном месте, в канале предлагают тот продукт, о котором я, вау, как раз час назад подумал. Не только загуглил, да, как это делает Google, у тебя сразу там куча рекламы, а твой привычный магазин, в котором ты любишь покупать электротовары или бытовые товары, подсказывает, что тебе необходимо купить. Второе – это пересмотр, э, пересмотр видения продукта. Как можно с помощью цифры изменить свой продукт. Вообще потрясающий э, кейс – это компания «Экософт». Э, я их очень люблю и пользуюсь их продукцией. Это классическая производственная компания, делают фильтр для воды. Они еще ставят в рознице торговых, магазинах, вендинговые машины. Ты можешь налить себе чистую воду за uh -huh. какие-то деньги. Это их бизнес ключевой, и у них есть еще дилерская сеть. Свой ключевой бизнес для его эффективного управления им. Они разработали там, специальные дэшборды, поставили датчики интернета вещей для того, чтобы понимать, где наиболее эффективное место и время для установки... Uh, вендинговой машины, да, чтобы воды разливалась максимум, чтобы проход, uh, количество людей было максимальное получать максимальную прибыль. Они запаковывают этот IT-продукт и отдают своим дилерам, чтобы те, соответственно, зарабатывали для своей там, ну, квартиры, uh -huh. скажем так, для основной компании uh, еще больше прибыли, еще больше денег. Вот это еще один принцип цифрового видения и да, его применения, в, в, изменяя свой продукт. Третье, это простое, останавливаться даже не будем, это, это э, цифровизация процессов. Учетные системы ERP-CRM только сегодня мы говорим не о классических ERP-CRM, мы говорим об интеллектуальных ERP-CRM. и Приведу пример компании а Да-да-да, э, приведу пример компании Рено, э, э, которая делает болиды. Рено Формула-1. Что они сделали? Значит, датчики интернета вещей установлены на болидах гоночных. Так. Они соединены с ERP-системой, в которую поступают заявки на изготовление тех или иных деталей, когда они изнашиваются или нужно там, поломалась деталь. Так вот, для того, чтобы избежать этого момента, что деталь поломалась, датчики интернета вещей постоянно считывают информацию с двигателя, с запчастей, и подают в ERP-систему, делают автоматический заказ, который уходит на производство раньше, чем кто-то узнает, что, что сломалась деталь. И деталь приходит новая тогда, когда еще болит, ездит, и вот буквально там, ну, грубо говоря, через день выходит из строя и деталь заменяется. Uh -huh. Вот такая ERP-система. Или, например, есть компания Ваш Пульт. Это украинская компания, они передают пульты для телевизора, для кондиционеров. Uh, у них тоже ERP-система uh, на Vision Dynamics соединена с интернет-магазином. И они отслеживают uh, поведение пользователей uh, и, и спрос для того, чтобы прогнозировать свои закупки через ERP-систему. Не полный склад товара, а ровно столько, сколько ты продашь за месяц. Ну и дальше ты уже считаешь, да? какие затраты и, и другие. Uh, то есть вот такая идет оптимизация. Понятно? Понятно. И четвертое. Да, и четвертое, это люди. Это инструменты, которые дадут в руки нам, рядовым сотрудникам, с чем мы будем работать. Как нам работать с интеллектуальной CRM, как нам туда загружать данные, как нам коммуницировать э, по видеосвязи с э, группой разработчиков, с отделами продаж, с сотрудниками первой линии, подсказывать им, э, на чем сейчас там строить лояльность клиентов, если у меня есть сеть отелей или клиник, например, медицинских и так далее. То есть, это полномочия и инструменты для сотрудников, чтобы делать свою работу в цифровом мире. Вот это отведение к такой частичному стратегированию, применению в компании. А давай с тобой пофантазируем немножко и на кейсы перейдем. Вот, например, если бы я была не организатором оффлайн-мероприятий, а я бы была владельцем розничной сети. Вот у меня есть там 100 магазинов, где я могу продавать продукты. Что мне сделать, чтобы стать дигитал лидером Настроить контекстную СММ-рекламу в интернете, наверное, недостаточно, да? Давай как бы вот, как правильно совершить вот эти шаги трансформации, что сделать там продуктовому оффлайн-магазину для того, чтобы быть конкурентоспособным, опять-таки, краткосрочно и желательно и долгосрочно. То же самое можно um, и про ресторан поговорить. Вот давай поговорим про аналоговый офлайн бизнес, которому сегодня действительно необходимо меняться. И как ему меняться. Так, а давай. А тут, ты понимаешь, вот чем мне нравится наша сегодняшняя дискуссия, фантазировать не получится, потому что это все работает уже даже в Украине. Давай начнем с первой части работа с клиентами. Да? А, компания, Виза, ам... да. Вместе с приватбанком предложили уже ритейлу технологию, заплатили лицо, ну, face pay. Mm -hmm. Это способ, это способ. чего он помогает сделать? Избавиться там от очереди, создать вау-эффект, wow все заинтересуются, ух, что это такое, хочу попробовать. Я был бы там первый, хотя, конечно, первопроходцем был Amazon, да, с Amazon Go, с технологией без, без людей вообще в магазине. Но вот это один из способов. Второй способ, я на самом деле это тоже уже вижу, например, вижу в аптеках некоторых, это роботизация э, товарной полки, когда у тебя робот, ты вбиваешь в ERP системе товар, за которым пришел клиент, ты не идешь как, как провизор на склад искать и так далее, тебе робот с полочки подал, ты клиенту передал, все, экономия времени, следующий клиент, никакого отвлечения и нету ошибки, что как бы тоже немаловажно. Um, То есть скоро мы будем заходить в розничный супермаркет и вместо мерчендайзера будут ходить роботы и выкладывать товар на полках. Так они уже есть в аптеках. Это, это пример из украинских аптек. Роботы уже есть, да. Это концепция вот Амазона, да. многие смотрят на amazon на стартапы вокруг него. Это от со склада до клиента без участия человека. Это их цифровая стратегия. В, ну, в логистике, да, в, ну, в этом направлении. Теперь учетные системы. Возьмем CRM, тот же Citrus, смотри, использует CRM-систему и данные из нее, обогащая данными из YouTube, из поведения клиента в Инстаграме или там в Фейсбуке, да, откуда он приходит, где он смотрит рекламу, для того, чтобы понять, окей, okay, где мой клиент находится и где он любит больше всего получать от меня предложение о покупке или информацию о товаре не обязательно который ты купил который хочешь купить а например который купил ну купил я себе робот-пылесос или там электросамокат помогите мне им научиться правильно пользоваться это тоже такая своевременная лояльность по отношению к клиенту вот такие примеры и почему не фантазировать Оно работает в украине некоторые наши клиенты используют технологию компьютерного зрения, это тоже часть э, алгоритмов искусственного интеллекта, для распознавания торговой полки. То есть, первое, это оценка торговой полки с помощью видеокамеры на предмет того, как стоит товар. Эффективно, да, клиент купит, возьмет с полки или нет. Согласно выкладке, да, правилам выкладки. Uh -huh. Второе, конкурентам, не заставил ли эту полку, э, не задвинули ли мой товар, эффективно ли полка используется. А ты привела пример просто ритейлера, да, что у тебя 100 магазинов, война идет за место на торговой полке и эффективность полки, цифровая технология скажет тебе идеальный способ расположения товара, чтобы люди покупали, покупали, покупали. Окей. Okay. Давай еще с тобой вернемся к эмоциональному интеллекту, потому что для меня это тоже очень важно. Как в рамках agile формата вот этих спринтов диджитал-лидерам проявлять эмоциональный интеллект и эмпатию по отношению к персоналу и клиентам? Выхода нет. Это у меня был, в голове возник первый ответ. Ну, реально выход. Во-первых, это ключевая компетенция диджитал-лидера. Эмпатия, гиперразвитый эмоциональный интеллект и что самое главное, вот это все находится под такой конвой гибкого сознания, да, гибкого мышления, которое, но в которое ты веришь, да, где ты не константа, и все вокруг тебя константа. Да? Вот мы работали в формате онлайн-встреч или там встреч в переговорной комнате. Все, по-другому не будет ты понимаешь, что есть другие способы, и ты их пробуешь, перебираешь, и у тебя этим перебором, этим подходом заражается вся команда, и ты автоматически транслируешь вот такую гибкость мышления во всем, ну, вот реально во всем. Как-то impossible и способ приобретает реально совершенно новые краски. Если мне там из аудитории, например, спросят, то есть ничему никому не верить? Да, по сути получается так всегда есть способ, который еще никто не попробовал, и это можешь быть ты. И поэтому с этим нужно жить вот прямо изнутри, прокачивать это в себе и транслировать на команду. С точки зрения спринтов и agile очень интересная штука. Спринты и agile позволяют компании, причем неважно, IT или просто коммерческому бизнесу, внутри которого создаются инновационные департаменты, быстро создавать продукт, такой скелет, рыбу, да, который можно моментально вывести на рынок, и команда, которая это создала, увидит, вау, мы выпустили продукт первее всех. Они заслужат свои аплодисменты, вознаграждения, appreciation со стороны руководства за то, что у них получилось быстрее всех. А дальше просто формат спринтов позволяет нанизать дополнительный функционал, фишки, пожелания клиентов, там, фидбэки, да, работая с ними, уже превратить этот продукт в более, ну, полноценный. И в результате команда понимает, почему вот эти agile, ну, напряженные agile и sprint-форматы, они работают, и у них автоматически, ну, не автоматически, эволюционно вырабатывается эмпатия к подобному формату, ну, где в главе стоит, безусловно, лидер. Я ответил на твой вопрос? Так я можно ответил, что я думаю, что нужно еще переварить его. Ну, э, как проявлять эмоциональный интеллект? Ты спросила, да? Про, про, проявлять. Э, ключевая компетенция здесь гибкое сознание и гиперразвитая эмпатия. Почему? Э, ты просто задаешь вопрос как лидеру. Он по идее владеет уже этой э, компетенцией. То есть в компании необходимо найти у себя внутри человека. Это не обязательно топ-менеджер. Это, кстати, важно. Это может быть человек из операционки, такой экзекьютор. У которого, который настолько был глубоко погружен, например, в разработку новых продуктов или работе, в запуске новых процессов, что он понимает, насколько это сложно, трудоемко и тяжело, что ему довольно просто проявлять эмпатию тогда, когда он работает с командой на создании продуктов и процессов, которые покрывают всю компанию. Mm -hmm. Эмпатии нет, если ты не пережил этот опыт до этого. Очень сложно ее... Эм взрастить. То есть ее можно воспитать постепенно, но это не быстро. А если ты переживал, то вот ты понимаешь, как же человеку было там тяжело. Очень круто. Кстати, вот Юля, спасибо, что сегодня с нами. Пишет, пропустила по времени два эфира, аж расстроилась. Рада, что с нами. Добрый вечер, Юля, тебе. Добрый вечер, И Юля. вопрос от нашего участника. Андрей, как, по вашему мнению, карантин повлиял на маркетинговые коммуникации IT-компаний? Ох, очень сильно повлиял повлиял в двух аспектах мы очень переключились и мы, я вижу по другим тоже IT-компаниям еще больше переключились в тему контент-маркетинга, который направлен на тему обучения, потому что вот технологии, которые мы сами создаем или которые продаем они настолько иногда сложны для очень, ну, обывателя, что нужно пройти весь путь от построения знания да, до какого-то первого эксперимента, чтобы человек осознал, что это, как работает и как применить у себя в бизнесе. Мы это и делали и раньше, но это, сейчас это прям почувствовалось, как это сильно надо еще больше, поэтому образовательного маркетинга сейчас будет вот еще больше, еще больше, еще больше. Это, наверное, ключевое. И второе, это эксперименты. Мы все больше стали давать клиентам возможности попробовать то, чем, с чем они будут работать. Попробовать, оценить, замерить результат, понять полностью эффект. И в случае там, масштабирования, да, понять эффект в рамках всей компании чтобы прям почувствовать на своей шкуре. А, знаете, там 20 лет назад, не, не 20, вру, 10 лет назад столько было денег у бизнеса, вот клянусь вам, просто бизнес покупал технологии, особо не разбираешь, что там. А, покупаем на 100 тысяч долларов. Сейчас нет. Сейчас идет модель по подписке. Я думаю, что многие знают, да, что ключевые игроки глобальные а, перешли на модель продажи программного обеспечения по подписке технологий. И это тоже играет свою роль, безусловно. Тут спасибо компании Apple за такой тренд. Вот так изменилось. Здорово, да. Я, в принципе, даже наблюдаю, как FMCG рынок трансформируется и уходит в диджитал, выпуская контентные шоу различные в виде кулинарных или еще что-то подобное. Это тоже, я так понимаю, шаги выхода в дигитал стратегию Я очень хочу сделать IT-шоу. Расскажи мне, что это? Что я нем... не знаю. Я хочу IT-шоу тебя ну, привлекает само слово шоу или идти? давай разберемся технологии сегодняшние доступны настолько прекрасные и удивительные что хочется показать их людям как они действуют и как они помогают каждому иногда мы не знаем, что за э, тем или иным бизнесом да, стоят э, прогрессивнейшие технологии мы просто пользуемся и радуемся, что вау, какой классный бренд, а за ним реально работают серьезные э, там, машинные алгоритмы и другие технологии ну, у нас два эфира назад был SEO-уклона в эфире. он говорит, мы не служба такси, мы IT-компания, в которой работает 150 сотрудников. Я в частности про них и говорю, да, они еще и Marketplace, да. Я по своей компании ББК подтверждаю, делаем... То, о чем только мечтали, доставка, продажа через интернет, выход активно в Инстаграм, как конечным клиентам. Это необходимость. Вот подтверждение FMCG-компании, что у них сейчас происходит. Спасибо Вер, большое. У вас есть возможность задать прямой вопрос Андрею, спросить что-то еще интересное его про диджитал-трансформацию, если вдруг он еще не раскрыл максимально эту тему сегодня, потому что, как мне показалось, ты сегодня заставил каждого задуматься, что э, развитие диджитальное, оно просто необходимо, и ты должен быть еще более сосредоточен, более быть гибким, более адаптивным к изменениям и еще больше не бояться делать шаг вперед в неопределенности, понимать, что неопределенность это, в принципе становится твоим образом жизни. Абсолютно. И мне очень нравится, Алена, что э, конференции Кагруп э, включают в себя адженду э, так или иначе технологическую. Э, то есть вы, вы понимаете, тоже помогаете доносить, да, что бизнес просто не может без этого существовать. Те или иные элементы да, интегрируете в адженду, чтобы развивать общество. И это очень правильно. Спасибо тебе огромное за эфир. Мне кажется, мы сегодня с тобой очень... Интересно поговорили, и на самом деле мне лично самой было очень ценно услышать, в каких-то вещах я поняла, что я только в самом начале диджитал-пути, и еще много чего интересного впереди предстоит, и то, что у нас есть CRM уже 7, -7 лет, и она на платформе Microsoft, это, это только самое начало, куда можно двигаться. Скажи, ну, вот анонимный вопрос, я его открыла в другом чате, хотела с тобой попрощаться, но стоит задать тебе его. Главный тренд маркетинга через полгода. Главный тренд маркетинга через полгода. Mm -hmm. uh, главный тренд маркетинга через полгода uh, будет находиться в, в CRM-системе да, компании в CRM-системе, которая для B2B-бизнеса и для B2C-бизнеса. бизнеса серым система которая будет настолько умной и интеллектуальной, что человеку, по сути, она будет подсказывать, какое действие ему нужно следующее делать с клиентом для того, чтобы продать свой товар или услугу. Следующий шаг — это тотальная автоматизация этого процесса. Система сама будет анализировать профиль клиента и запускать вокруг него рекламно-маркетинговую компанию, как сегодня это называется account-based marketing, да, зная о нем не только информацию о покупках, да, или предпочтениях, его лайфстайл при этом, ну и кастомизируя предложение максимально точно. И я думаю, что еще в маркетинге, вот пока хочу посмотреть, с какой стороны сработают виртуальные ассистенты, вот разговорные, которые также займут свое место, думаю, в течение 12 месяцев. Но шесть месяцев – это индивидуальный CRM вот таким вот наполнением. Угу. Слушай, смотри, теперь очень интересный вопрос, как раз не про гибкость и адаптивность, а про талант киллерства. Если О. мы чувствуем, что часть команды не готова к этому, как в кризис быть? А, то есть, ну, есть ответственность за семью людей, но чувствуем, что при затянутом кризисе не можем позволить содержать баланс. Что делать? Твое мнение. Ну То есть, речь сейчас не про там, Digital Leadership, да, а в целом? А в целом, да. То есть, люди, которые не готовы к Digital трансформации, что с ними делать? То есть, вроде как компания, топ-менеджмент чувствует ответственность за этих людей, но эти люди тянут назад в процессах, нежели позволяют двигаться вперед. Uh -huh. Если разбить вот на две части, да, там прозвучала часть, связанная с тем, что у людей есть там семьи, есть там ситуации особенные, да. К таким вопросам, безусловно, нужно подходить индивидуально и смотреть ну, в корень да, ситуации. К сожалению, людям, которые не готовы меняться, если им дать для этого, на это шанс, к сожалению, они не могут остаться частью команды. По крайней мере, инновационной команды здесь и сейчас. Потому что необходимы скиллы для того, чтобы бизнес, бизнесу дать следующий толчок. Если у людей их нет, и вы пытаетесь дать, вы учите человека, развиваете, да, есть программа развития талантов, но люди не, не меняются, скорее всего, с, такой, с такими людьми нужно будет или прощаться, или в какой-то момент времени переводить их на роли для того, чтобы, например, поддерживать вот эти цифровые системы. Это тоже там отдельный разговор, быть учителями для машинных алгоритмов, например, да, или работать с обучением там, тех же роботов, если есть экспертиза в логистике, например, да, работать с роботами, которые на складе, обслуживать их. Но в э, команде, которая ведет компанию вперед, им места не будет. Ой, слушай, а расскажи мне такой вопрос. Какие профессии точно исчезнут на рынке Украины, не глобально, в ближайшие два-три года? Ну, пока ни одна профессия не исчезла, хочу заметить потому что на сегодняшний день технология усиливает возможности человека. Она пока не готова заменять его полностью. Есть те, кто постепенно там ну, переходят от некого формата, где везде есть люди, да, к формату, где людей, например, может не быть. Ну смотри, торговая розница, магазины, куда мы ходим. Появились кассы самообслуживания? Да, появились. Кассиры еще есть? Есть. Но есть вот эта точка кипения, когда и кассиры, например, исчезнут. И таких ролей много. В Украине это однозначно транспортная система. Я вот думаю, что беспилотный транспорт, автономный транспорт, он не был готов к сегодняшнему кризису, да, вот, чтобы выйти тоже на арену со своим предложением. Но дальние, дальние перевозки, да, перевозка товаров у, у, там, для доставщиков и беспилотные автомобили, грузовики — это следующий этап и следующие профессии, которые исчезнут. Тут есть много вопросов, тут можно дискутировать по поводу там, правил на дороге, как они будут существовать с другими машинами, но это то, что двигается вперед. Летный транспорт, то есть воздушные перевозки. В течение следующих трех лет компания Hyundai выпустит вертолеты беспилотные и такси беспилотные. И очень такие простые профессии, как журналисты посмотрим, что будет с дизайнерами, это тоже постепенно будет исчезать. Уже на английском языке есть технологии, которые создают тексты, которые пока еще иногда смешные, а иногда очень точно написанные на основе какой-то новости. И роль журналиста, она исчезает. То же самое касается дизайнеров. Есть программы, которые создают дизайн за тебя, да, за, за дизайнера. Если нужен фирменный стиль, ты обращаешься к дизайнеру, но его роль постепенно уменьшается, ну вот в такие профессии. Продажи, например, никуда не денутся, пока продавцы будут работать face-to-face -face роли, пока можно ничего не бояться. Mm -hmm. Я ну, сказать, даже больше мы недавно там проводили некий опрос и при услуге которая стоит больше чем 100 долларов обязательно жизненно необходим консультант, который сделает, сократит путь там, потенциального клиента до его покупки все что меньше 100 долларов, клиент еще готов расстаться с ними без болезни. все что выше 100 долларов, ну, обязательно да. нужен менеджер траектории по пути сокращения от сомнений до желания купить Вопрос из чата. Приведи, пожалуйста, пример использования дигитала в ресторанном бизнесе. Интерактивные столы, где ты за столом прямо можешь выбрать меню, направив свой телефон, направив свой телефон, например, на тарелку, да, ты тут же получаешь, как выглядит блюдо, которое ты получишь, и ты более, более легко выберешь блюдо, которое ты хочешь попробовать. Да? Ну, как бы один из uh, таких примеров. Uh, безусловно, там есть uh, инновации, связанные с производством uh, продуктов. Uh, например, в Нью-Йорке есть ресторан, в котором бургеры из не мяса, то есть они произведены из ни из сои, ни из ничего, они напечатаны на 3D-принтере, и их можно есть. Ресторанный бизнес — да. Uh, бургеры дешевле — да вот как бы такая технологическая составляющая не CRM, не ERP, а 3D-принтер и дополненная реальность, да? вот, то что я говорю, навел телефон и увидел, как блюдо выглядит. Сейчас я знаю, есть разработки для того, чтобы почувствовать это блюдо, которое ты увидел на телефоне. Я пока не понимаю, как это будет работать, но ты почувствуешь запах этого блюда и примешь решение там, его заказывать или нет. Это повлияет не только на ресторанный бизнес, но и доставки. Да? ты сидишь дома список блюд, есть картинка, ты тут же можешь увидеть его 3D-модель э, в цветах и почувствовать даже запах. Вопрос от Юли. Так как они сейчас думают диджитализироваться, идут в этом направлении и понимают, что коллаборация это взаимодействие настоящего и будущего, что бы ты посоветовал, с кем можно сделать коллаборацию производителей пирожных и тортов? Сейчас отвечу, я вспомнил уже прекрасный пример Черноморка. Вы посмотрите, что они сделали. На сайт заходишь, нажимаешь, включается официант, видео, аудио. Ты смотришь на товар, заказываешь. Это потрясающая трансформация ресторанного бизнеса. Кстати, um, да. Так, что сделать для производителей тортов, да? Тортов и пирожных. С кем сделать коллаборацию? Сейчас, по коллаборацию можно делать с кем угодно. Ну, правда с розеткой, с доставкой пирожных. Кстати, вот, э, э, из-за того, что... Кстати, классный пример, наверное, даже и доставка в том числе. Потому что э, я вот хочу все купить пирожные э, э, э, в БК, а их постоянно нету в магазине. И я готов купить свежие пирожные, чтобы мне их привезли, чтобы я не ловил их в маленьком магазинчике возле дома а мне его доставили сиюминутно, да, сегодня, помню, доставка может работать сиюминутно, и привезли. Вот, коллаборироваться с доставкой. Та же ракета, новая почта вопрос, да, если у них один день в день, тоже Глова, Uber Eats и так далее. Я хочу, я не могу купить пирожное, вот моя боль. Угу. Запись будет, уточнили. Ты обещал в конце эфира порекомендовать книгу, обязательную к прочтению, как раз по адаптивности и гибкости ума. Давай. Да, и... две книжки. Значит, Кэрол Дуэк «Гибкое сознание». Так. И вторая книжка, это, которая так подрезюмирует цифровую, цифровую составляющую нашей сегодняшней дискуссии, это Салим Исмаил, один из соучредителей, что ли, университета сингулярности. Книга называется «Взрывной рост». Это и о бизнес-моделях, это и о э, прорывных самых технологиях и применении и, и применении в бизнесе. Две книжки очень советую, меняют сознание на раз. Супер, спасибо большое. Я тебя благодарю за этот, на самом деле, позитивный диджитал эфир. Напоминаю, что у нас это был уже восьмой People Management Live Talk, и я благодарна, Андрей, за твое время, за твой оптимизм, за твою энергию, за твое желание делиться диджитал опытом. Я надеюсь, что нашим слушателям, моих более ста, было интересно услышать твои рекомендации и, конечно же, перевести услышанное в опыт. А я надеюсь, что мы обязательно встретимся все-таки в офлайне еще, в в конце мая 27 если это позволит наши карантинные меры если нет то мы встретимся в любом случае но позже я очень надеюсь и да, да, оптимизм ты... это одна из наших стратегий алена слушатели оптимизм это одна из наших стратегий и ты знаешь у кого это я украл спасибо тебе еще раз друзья спасибо всем огромное от наших слушателей очень круто и спасибо за открытость Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Пока. Пока.